Всем привет, продолжаем делать наш блог Давайте сначала пройдемся, как обычно, уже по правкам Которые я внес между предыдущим видео и текущим И пойдем уже дальше Первая правка э, Исправлена ошибка Бла-бла-бла А, да, это затупок, который был у меня в конце этого видео Из-за того, что LineHate там, по-моему, 28.8 возвращался, Вместо фактического 25.6 Проблема была все та же, как и в том видео GS подключался чуть позже, чем выполнялся наш код, и размер шрифта по умолчанию был 18, но на класс Highlight.js навешивался font-size 16, а line-height имел множитель, соответственно, он уменьшался после того, как этот класс навешался, а мы получали до того, как он навешался. И поэтому получалось так, что у нас приходил 28,8, а по факту он был 25,6. Просто там запутало меня в этом, в консоли, этот объект со стилями, Потому что он показывал нормально. То есть, я даже не знаю, это вообще корректно или нет, что он обновляется на лету, типа как по ссылке. Вроде так перемены никогда в консоли не обновлялись, Ну вот как-то вот этот объект обновляется. И что-то он меня вообще в тупик завел тогда. И вот это я пофиксил. То есть, я там... Что я там сделал? А, я не помню, что я там сделал. А, да, я просто перенес размер шрифта не на Highlight.js, а на прикод. Ну, вот, кстати, тут и подписал себе, чтобы не забыть. Добавлен стиль картинки для тизеров тегов. Да, я почему-то сделал теги, да, все это мы сделали, а про размер вот этой картинки мы совсем забыли. Я, то есть, вывез, вывел, да, там, медиум был по умолчанию, еще с позапрошлого видео, а в след... ну, в предыдущем, когда мы это оформляли, видимо, смотрелось так хорошо, что я как-то не обратил на это внимание и прошел мимо, когда уже выгрузил Заметил, что артефакты, ну, от растягивания сильные есть. И понял, что размер-то мы не поменяли. Я сделал отдельный стиль. 199 на 199. Ну, чуть больше, чем по факту это является. Там, потому что 198.4, Странный какой-то размер. Ну, я его поправил, добавил. Я не стал это видео делать, потому что мы уже делали много стилей. Мы просто на это время потеряли. Я просто напоминаю, что я это сделал. Так, убрал зависимость на jQuery для подсветки кода. И переписан на ванилу. Наверное, да. Сейчас посмотрим. Прошлое видео у меня, и все, что я после него делал, было как в тумане, так что я ничего не помню. Так, я вот этот код, получается, переписал на ванилу. Да, я убрал сюда jQuery-селектор, потому что, ну, <coughs> нам не нужен, соответственно, jQuery. Здесь код на наипростейший, HighlightJS работает без jQuery, а пройти по циклу элементам можно и без него. То есть на данный момент такое уже проще на ваниле писать, чем на jQuery-зависимость тянуть. Я ее, соответственно, ну, код переписал, и здесь убрал зависимость на jquery Оставил только на Core Drupal, который jQuery не тащит. Все. То есть, ну, в идеале у нас, если на странице никто еще больше jQuery не притащит, у нас чуть будет полегче она и jsc побыстрее. И последнее, это получение высоты у количества линий в коде, переписано на get property value. А, ну да, я тоже там код поправил, мы как-то... Эм хейт, по-моему, через inner или outer хейт получали, да, я опять переписал на, на getPropertyValue, как и у всех остальных. Давайте я даже открою. Это где это мы делали-то? Модули. Вообще не помню в параграфах, да, вроде. О, у меня прям выделено это уже. Ну, да, тут был какой-то другой. Давайте посмотрим даже, что тут было. Local history. Здесь было у нас... Ну вот, Offset Hate был, да, и вот, вот так я написал, и на Flow, вот, что такое за черная херня О, Упс, что это происходит с PHP штормом он обновился Интересно Каждый раз какие-то новые баги, ладно Я переписал на Good Property Hate, проблема с ним была абсолютно идентичная Как и с line Hate, как и с что-то там еще у нас багало, да Потому что хайл... эти стили были на Highlight.js, навешив... класс навешивался позже, мы получали раньше, из-за этого были расхождения. Все. Может, кому-то это на будущее даже пригодится, эти проблемы, и будут знать уже, что делать. Так, это я закрываю, и мы идем делать дальше. У нас, по-моему, нету никаких конкретных задач. Создать страницу обратной связи. Вот, наверное, может, сегодня успеем. Посмотрим. Сделать подсветку текущего пункта это не хочу пока делать, да и не знаю, нужно ли. Так, бла-бла-бла. У нас, получается, теперь осталось сделать главную об авторе и связаться с автором. Я абсолютно не знаю, как это делать. Я немножко так погуглил, как это делают нынче. У нас просто небольшой сайтик, блог, да, то есть достаточно специфичный такой сайт. И особо-то пихать-то нечего на странице. И ну мы все равно будем в контексте того, что это якобы блог какого-то разработчика, да, айтишника, мы немножко вот так вот сделаем его, как-то по-своему, да. Что-нибудь вообще сейчас наимпровизирую. Я там немножко картинок заготовил, примерно представляю, что я буду делать. И мы сейчас будем это делать, и сколько успеем, столько успеем. Отлично будет, если все три успеем, потому что я не думаю, что они будут большие и очень сильно навороченные. Но мы их сделаем, и в следующих видео мы уже потихоньку будем подходить к адаптиву. И закрывать этот сайт и вообще все видосы. То есть. Ой, я надеюсь, мы это все сделаем. Ну, до конца года вряд ли. Ну, посмотрим. Посмотрим, как пойдет. И давайте тогда, раз у нас есть создать страницу обратной связи, во-первых, нам нужен майлстон. Я не знаю, какое это видео. 14 вроде, да? Если это 14, то майлстон 13 нужен. Сейчас мы его создадим и в него напихаем мишисов Так, new milestone. Это. 13 будет, да? А, кстати, я вот как раз еще что закрыл. С какого, по какой он был? Да, по 13. Ну вот, 13-й Тогда мы туда запихиваем создание обратной связи страницы. Так, милстоун 13. И тогда сразу создадим, создать страницу. Ну, создать главную страницу. И создать страницу об авторе. Создать страницу об авторе. Так, milestone, 13 субмит. Все. Так, вот у нас есть три сюда под этот milestone. Давайте мы его просто откроем и будем делать. Мы начнем, наверное, с главной, а потом уже пойдем по порядку. Об авторе и связаться можно в, потом в обратном. Ну, не знаю. Начнем с главной. Я, честно говорю, не знаю, как делать, потому что я изначально планировал это все делать на сниппет-менеджере, ну, на Snippet менеджере но потом мы где-то посередине отказались от него, потому что напомнили мне о Twig, импортах, инклюдах, да, там, или как они называются. Мы на них переделали там то, что успели сделать на сниппет-менеджере, и как-то э, я и не вижу смысла тогда и тут тащить сниппет-менеджер, то есть для вот этих конкретных страниц, ну... Но... Можно также на инклюгах Твига сделать и все будет шикарно. Единственное, что э, страница, например, об авторе, да, не совсем понятно, как ее делать. Во-первых, у нас это сейчас просто страница с параграфами э, и варианты, какие я вижу: либо оставлять ее и просто переопределять пэйдж темплейт для нее, да, и ну, оформлять, как мы хотим, ну, как, например, для главной, да, пэйдж фронт, либо удалять эту страницу, делать пустой контроллер. И на него также page about, то есть, ну, не знаю, как это лучше сделать. С одной стороны, страница намного проще, я создал и перепределил, а с контроллером немного возни, но с другой стороны, есть страницы, которую ты не можешь поправить. Тоже немного странно выходит, ну, посмотрим. Это нас пока не волнует, потому что мы начнем с главной. Длог Хира нам тут, скорее всего, не потребуется, нам вообще тут много чего не потребуется от страницы. И мы будем переопределять тогда главную при помощи page фронта. Так, давайте я это все сверну и пойдем чисто потому, что нужен темплейт и пейдж. И вот у нас есть обычный пейдж, и мы создадим тогда пейдж-фронт. Так, в него мы скопипастим, естественно, пейдж. Угу. И мы тогда, получается, вот у нас тут есть include header, нам не нужен или нужен. А что у нас в хедере? Там, наверное... Так, тут есть менюшка. И блок хира. Ага. Но блок хира, например, нам не нужен. Сейчас мы это подумаем. Нам просто нужна шапка. То есть мы ее оставим. Но нам не нужен блок хира вот этот абсолютно. Сейчас там, наверное, через передачу переменных сделаем include И посмотрим. И так, ну, пока оставим. А футер нам определенно нужен. И контент нам очень вероятно, что он нам не нужен вообще. То есть вот тут есть main layout. Да, нам, наверное, он вообще не нужен. Мы просто сделаем свой main. А, мы здесь сделаем просто свой include, в котором уже будет все это написано. Давайте мы его сделаем. Include. Что там есть? Давайте создадим папочку pages, чтобы не все в одну кучу сваливать. И в нем сделаем фронт, так, front page. Ух, uh, ты какой-то твак, блин. Ну ладно, сейчас переименуем. Сейчас все наимпровизируем, все что получится, то получится. И так, ну давайте просто напишем front, неважно, как его сейчас там оформить. Include, получается, блогер, include pages front page html twig все да и сейчас у нас должно просто выводиться фр... а ну на кэш сбросить и будет выводиться просто фронт текст да ну и здесь только он не будет в рамочках так это что у нас такое непонятно ну ладно вот у нас получилось то что получилось ага теперь нам надо бы как-то убрать Uh, ой, вот этот из хедера, да, там лог хера, где он хедер у нас получается такой темплейт есть, если я не ошибаюсь, туда можно передавать перемены, no, они автоматически наследуются uh, от, от основного темплейта, где производится include, то есть туда BM блок наш уедет, но попутно туда можно еще, по-моему передавать, давайте хедер uh, with и uh, and... uh -huh, uh -huh. По-моему, вот так записывается. И мы запишем. Давайте э, давайте просто showdog сделаем ему false. Что-то как-то не очень подсвечивает PHP шторм. Это все дело. Надеюсь, это я правильно написал. И здесь получается if, show else, and if and if так, конечно, у нас никакого else не будет. Не, сюда запишем этот блок. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Так, вот здесь он вырубился, а здесь... Здесь он тоже вырубился. Тогда нам нужно сделать по умолчанию какую-то переменную. Um, set showDlogHero. Так, и если она есть тогда мы ее используем. Если нету, то true, да? Я не знаю, корректно я написал условие или нет. Видимо, корректно. То есть тут есть, и тут она есть теперь. Так. Um, Shouldlock here is defined. О, oh, да. Если defined, тогда мы берем его значение. Если нет, то true, ну-ка. Так, главное остался, если сюда. Так, вот убрали. О, отлично. Так, везде осталось. Сейчас посмотрим в блоге. Да, везде есть, где нужно. А на главной нету. Все. То есть, если переменная объявлена, мы берем значение оттуда. То есть, она вот приехала из include, да, там вместе с ним. Если переменная не объявлена, по умолчанию будет true, и тогда блокируется везде. Все, отлично. То есть мы теперь можем отсюда скрыть log и шапка остается как нам нужно, и нам не надо выдумывать новый include. Отлично работает. Вот, вот. Отлично, что все-таки штука. Вот для таких вещей нормально вместо стипед менеджера заходит. Так, футер у нас вообще никак не меняется, и фронт-пейдж у нас, ну, он наш фронт-пейдж. Будем его сейчас сделать. Где же он? В pages, фронт-пейдж. Page. Давайте мы его как-нибудь обозовем. Ну, main, я не знаю, ему класс front page, ну мы bem блок тогда сделаем. Давайте set bem блок front page, bem блок тест и посмотрим, что будет тест uh, и все, все работает. Давайте мы для них сразу же для него, ну для нашего для этого элемента bemовского сделаем стили. Так, надо включить рендер. Дальше, scss, компоненты. Куда бы их засунуть? Ну, давайте создадим отдельную папку pages. Ну, самое первое, что в голову пришло, создадим для него файл front page, scss. Oh, ой, опять ошибся с этим, с расширением. Так, scss. <coughs> И норм. No. Так, это напишем сюда, и в компонентах мы, давайте внизу самым подключим, и импорт pages front page. И комментарий, конечно, добавим, pages. Отлично, и все, мы можем оформлять. Так, ну давайте проверим color, ой, же да что ж ты, блин, просто red, и посмотрим... Да, все работает. Я как хочу сделать? Я хочу, чтобы вверху был ну, какой-то приветственный блок. Туда мы опять же пустим видеофоном, чтобы красиво все было, раз мы везде его пихаем. И огромная строка поиска по сайту. Данный поиск мы, наверное, в след... ну когда вот эти три страницы доделаем, я сделаю отдельное видео про это, чтобы не мешать все в кучу. То есть у нас будет отдельное видео посвящено. И мы сделаем этот поиск на Vue.js. Ну, там, Search API, Vue.js, мы все это подключим, настроим. И, ну, так мы и сделаем. То есть, сейчас я сделаю просто placeholder какой-то, да, для него, чтобы он был оформлен, выводился, но работать поиск не будет абсолютно. А, потом я хотел сделать что-то, типа, коротко об авторе. И чуть ниже последние материалы, да, из блога. И все. То есть, ну, я не знаю, что тут больше еще можно вывести. Потом, если что, когда-нибудь доделаем, потому что у меня вообще идей нету. Ну и с этого и начнем. Давайте мы начнем с того, что будем делать блок для, как его называют, для, ну, приветствия какое то да? Давайте мы его назовем div class bm welcome и что-то мы будем делать. Так, ну, во-первых, нам h1 потребуется, так как мы блок вырезали. Давайте мы сразу же его и сделаем здесь. Как мы назовем? bm и. Не знаю, ну, будем дальше именовать Welcome Title. Добро пожаловать. Тут какая запятая? На блог. Про разработку. Многовато ли? Нет, что там многовато. Блог про разработку и IT. Ну, вот так нормально. Не знаю, делать описание, нет. Uh, вообще не знаю. Так, и давайте мы здесь сделаем, пока просто заглушку для поиска. div класс БМ блок. Просто я назову Search. Uh, будет input. Ну, давайте type ему укажем type Text. Там autocomplete вроде. Fall off. Эй, hey, ладно и нормально. Давайте класс БМ блок search input и бутон сделаем не знаю зачем но пусть, пусть будет uh, так класс БМ block search submit и напишем, не знаю поиск пусть так будет мы все равно это потом переопределим через view и нормально, кстати, но убрать этот красный уже. Все. Так. Нам нужно сделать какой-то класс, который будет центровать это все. То есть welcome у нас есть. И нам надо вот это завернуть как-то в контейнер, да, какой-то. Давайте здесь сделаем его. Div class bmblock. И назовем его... Ну, контейнер так и назовем. Ой, что выдумывать-то. Так, контейнер. Сразу же пишем контейнер include media контейнер И все должно быть отцентровано. Все отлично. Теперь нам нужно сюда вывести и видео, ну, видео и картинку-заглушку для этого видео. Опять же, мы, наверное, это все просто сделаем через media файлы, чтобы это можно было поправить из админки. Ну, выведем программу. Я тут немножко вот накачал. У нас будет типа блог Гавина Белса, Ничего лучше я не нашел. Он забавный, поэтому будем проделать про него. Типа якобы его блог про разработку ЕТ. И где-то, где-то, где-то. Ну, вот я видео для фронтпейджа уже нашел. Видео для контактов нашел. Картинки для страниц об авторе, да, там. Его подпись, я не знаю. Ну, пофиг вообще, нормально. И все. Так, и давайте мы загрузим эти файлы. И они у нас будут использоваться для... Вот главные вот этой видеозаглушки. Так, давайте зайдем в меди и посмотрим, в каком порядке мы все-таки загружаем. Мы загружаем сначала... оно а, ну, не важно да, тут, тут видео картинка тут картинка видео. Ну, давайте продолжим картинка видео. Первым делом мы загрузим картинку. Так, как она называется? Front page search, да? Так и назову ее. Главное поиск. Пусть она так и называется чтобы ее потом все что найти легко было для замены. И аналогично делаем с видео. Главное поиск и mp4 файл загружаем. Все. Теперь мы знаем, что картинка 36, видео 37, мы можем спокойно сюда докинуть вот эти пути да, и отрендерить как-то. Давайте мы это сделаем. Мы, я не знаю, наверное, через припроцесс. Page, да, сделаем это, потому что ну, это очевидно. И бла-бла-бла. Нам нужны инклюды, структура, при preprocess page. Нет, мы сделаем function блогер preprocess page, front page. Мы подключимся только на главную страницу. На остальных мы не будем получать эти данные. Нам они не нужны абсолютно там. Лишняя нагрузка бесполезна. Так, page, front page. Так, вроде все корректно. Давайте проверим, как-то проверить дамп какой-нибудь. И надо, наверное, кэш сбросить. Так, непонятно. Не сработало. Почему page... А, page front, потому что она называется, да, а не front page. Это я front page назвал. Ладно, еще раз бросим кэш. Все работает, отлично. Так, нам потребуется entity. Ну, нам не обязательно наверное, сразу entity, entity type manager, да, нам можно просто сразу media storage сделать. Drupal entity type manager get storage. Media. Да, ой, так, media storage. Интерфейса, походу, нету. Ладно, получается у нас... Image media, нет, или наоборот, media image и media storage load, я уже забыл, 36.7, что-то там. Так, 36 это картинка и 37 media video, media storage load 37. В принципе, чтобы так не делать, можно, конечно, заморочиться, сделать какую-то форму в админке, да, где здесь подключить виджет с выбором картинок, то есть, например, на главный и выбирать, ну, как у Poly, да, обычных выбирать, а из настроек уже тащить сюда, то есть, не придется, если что, править в ходе. Ну, в принципе, это мы делаем якобы персональный блок, да, тот, кто уже разбирается, что он делает, и поправить это не проблема. Циферки намного быстрее, чем админку писать, чтобы один раз в год там, да, поменять видосы и картинки. Просто, если вы, например, хотите то же самое сделать, например, клиенту или что-то такое, чтобы человек, который не имеет опыта в разработке не знаю где что править где что находится такое можно вынести спокойно в админку да ему сделать формочку с выбором сделать прям э, там главное да там что-то какие-то туда в форм API вынести хранить это и вот здесь подключать там, через стей да, например какой идишник выбрал так и все давайте мы им тоже подпишем что это медиа интерфейс ну лучше так, да. Media interface. Oops. Все. Вот у нас получены два медиа объекта. Мы теперь их записываем просто э, в переменные, да. Variables. Так, а, кстати, насчет как у нас вообще в log это все сделано? Я уже забыл. Custom блок here template. Так, мы передаем туда uri получается раз image style применяем на картинку. А видео тоже передаем ури. Отлично. Ну, давайте тогда передавать URI. Variables. Search. Image. URI. Сделаем так. Media. Image. Далее. Там же поля еще, да, свои есть. Типы материалов. Управление полями. Получаем это поле. Так, а что он не подсказывает ему? Не знаю. И get файл так нет мы полу... это же связь мы получаем так точно все стоп в принципе можно и так написать конечно же get файл ури не совсем конечно красиво но давайте вот так вот сделаем еще тоже конечно у убожество какое-то ну ладно и get видео uri, у нас там ну, медиа-видео. Ну, давайте проверим, уточним. Какое поле у видео находится медиа-видео-файл. Даже так. И все. И у нас... Так, отсюда берем. И все, и у нас там будут ури. Давайте мы их выведем и посмотрим. Вот здесь они у нас будут. Image. Видео. Так, э, вот image, Ну, все. <как> Пути мы получили, теперь мы э, делаем видео. Давайте отсюда скопипастим. Так, фронт-пейдж. Э, наверное, хотя зачем у нас один тег будет? Э, получается, search image, ури, здесь style, thumbnail. Thumbnail, почему thumbnail? Мы забыли поменять, что ли? Ну, ладно, это не важно. Постер, так, автоплей, лук, модут, бла-бла-бла. Um, welcome. Назовем его видео. Welcome. Далее. For type нам не надо. Мы берем имидж. Ой, видео Uri. И тип у нас. Um, какой у нас тип? Давайте посмотрим. Видео MP4, что-то такое, хрен его знает. Ага, видео MP4. Все. Вроде бы должно быть норм. Сейчас проверим. Да, вот оно пошло. Кстати, да, там превьюшка была очень маленькая. Надо ее чуть-чуть побольше сделать. Ну, видео есть. Мы сейчас его будем использовать для. Ну, для фона. Так. Нам для фронт пейджа как и для контента, скорее всего, стоит сдвинуть немножко вверх, ну, чтобы менюшка наезжала на, на наш фронт пейдж Так у него за индекс 10, все нормально будет. Тогда мы получается сколько высота? 42. Я не помню, мы как мы смещали блок хиеро. У нас так здесь стили у нас для хедера. Кстати, у нас вон уже include есть еще. Ну, ладно. Uh, header. Не понял. Так, хедер у нас оформлен, но log hero-то каким образом тогда смещен там? Через position absolute, что ли? Ладно. Margin. Top. Минус 42. Вот и все. Если что, потом поправим. Сейчас на это заморачиваться вообще нет никакого смысла. Так, все. Мы сдвинули чуть выше. И теперь у нас отсюда... А, и, ну, естественно, тогда падинг топ. Тоже 42 пикселя, чтобы вернуть обратно. А, ну, все нормально. Position Relative у нас будет, естественно. И мы погнали оформлять. Исследовать элемент. И поехали. Welcome. Ну, welcome у нас. Нет, нам получается нет. Так, мы front page сделали вверх. И от welcome надо сделать padding-top. Welcome padding-top. И мы тоже сделаем position. Relative. Так. Отлично. А вот уже его видео, сделаем Position Absolute, и он как раз перекроет. Так, видео. Welcome видео называется. Так, Position absolute. Ну и растянем тогда его. Топ 0, right 0, Bottom 0 и Left 0. Так. Отлично. Ни хрена себе его расплющило-то. Так, дальше нам, ну, welcome определенно надо сделать overflow hidden. А, видео. Видео мы сделаем object fit cover. Так. И, наверное, еще object position мы сделаем ему... Ой. Да какой opacity. Object, да. Object. Position. Центр. Пусть центруется. Так, Ну, хрен его знает, центруется он там или нет, но плющит его конкретно. А если мы ему зададим не так, а вид 100, height 100. О, вот так вот он точно лучше себя ведет. Тогда мы оставляем top left. Задаем ему 100% ширины. И высоты все. Он находится в блоке, и возможно, даже overflow хида нам не нужен. Да, не нужен, все, и это у нас получается welcome видео. Мы ему зададим. Давайте z индекс. Не знаю, ну пусть будет 5. Так, тогда у нас хедер очень маленький, z индекс Почему он действительно такой маленький у нас? Давайте мы хотя бы полтинник что ли сделаем. Тут уж реально мало. А там блок не перетерет. Перетерло. Так, тогда им. MainLayout, z индекс. Мы сделаем. Ну, ну, тут если 50, то, то тут 60 пусть будет. Нам же нужен простор для как раз таких элементов различных. Все, везде нормально. И на главный тоже должно быть ок. У хедера 50. И мы тут уже смело можем повышать выше 10. Так, у хедера 50. У welcome video 5. Вообще 0 ему можно сделать. Так, сколько мусора. Так, welcome video 0. Далее у контейнера Ну, в принципе, не надо, он, походу, и так. А, нет, надо. Ну, фронт пендж контейнер. Так. Нам надо еще, наверное, одну обертку. На которую мы как раз и повесим. Так, фронт пейдж здесь нам надо еще раз обернуть. На контейнер такой вешать не будем. Так div-bem-blog welcome-inner. Вот так вот назовем. Ой, я же там так скопировал. Так, position-relative, z index 5. Нет, 10. Нам надо еще перекрыть видео каким-то фоном, чтобы, ну, контраст был хоть какой-то. Так, и... Тогда мы делаем в welcome. Какой-нибудь before. Контент. Такой. Дисплей. Ой, display block. Position. Absolute. Ну и тут топ-0. Тут точно уже нормально. Пусть тянется. Left 0. Ой. И. И естественно этот индекс надо задать ему где-то Так, welcome inner 10 Значит тут 5 Ну и какой-то градиент нам получить. Ну, давайте просто background сделаем Пока что, чтобы закрыть И посмотреть Все, нормально Тогда делаем include ну, какой-нибудь Градиент Пусть directional будет Start color у нас Как там надо Старт, and и градус. Окей. но старт у нас пусть будет RGBA Team Color, как обычно. Там 0.1 Второй цвет RGBA Team Color Secondary. Тоже 0.1. Мы же градиентами все-таки делаем. Ну и угол там пусть 45 будет, посмотрим. Э, слишком слабо. Ну, а если 3? Нам еще определенно нужно сделать отступы. У Велком Иннера слишком все прижато. У мы сделаем ему паддинг. Ну, пусть будет габ 6. Тут нам скупиться не на что. Мало. 16. Даже больше можно. Давайте 20. Ну, вот это еще куда-нибудь шло. Вот зашли. Тут поиск. Ну, Нормально. Так, и что такое у нас тут с фоном? Ну, можно даже, наверное, ну-ка, если половину. Так, если градус поменять какой-нибудь, не знаю, пусть 80 будет. Ну-ка. Так, контейнер, before, Эй. Firefox, что ты меня обманываешь? Дай мне... Дай мне поменять град Ну ладно. Еще и стрелочка мне не дает градусы менять. Ну блин, а. Ой. Так, 90. Нет. Коин 120. О! Вот 120 уже интереснее выглядит. 140. Ну-ка, 160. Нет, ну он просто сверху вниз тогда идет. 125. Хм. Пусть 125 будет. Пока хватит. Так, далее мы. Давайте на блог про разработку EIT оформим. Welcome title. Так, где у нас тут welcome и все? Он сайз какой-нибудь, я не знаю. Э, ну пусть 30 будет большой. Э, color. Да, какой color. Белый. Ах, так мелким привел. Ну а. И какой-нибудь текст с шадом. Добавим. 0,1 пиксель. Там 4 пикселя RGB и black. Ну пусть 0,1 Болд сделаем. И 30 все-таки мало, 60. Много. 40. Ну, нормально, вроде бы. Тут бы еще какое-то описание добавить. Ну, давайте, я не знаю, что там добавить. Просто думаю, там уместно должно быть описание какое-то, типа, куда попал. Мы сделаем просто lorem ipsum. Welcome description. Так, ну давайте lorem 50. Вроде нормально. Ой. Многовато. Нет. Давайте 10. Много, мало. Сразу видно. 30. А вот 30 уже нормально. Так. Это Welcome Description. Поехали. Так, во-первых, нормально. Хотел отступа добавить. Ну, но нормально. Welcome Description. Опять же, color белый мы будем делать. Font Size. да мы оставим его. Определенно Margin Bottom нам нужно какой-нибудь ну, пусть гап 6 будет, я не знаю. Побольше сделаем. И максимальную ширину, не знаю, давайте тоже зададим. Max width, э, ну, не знаю, сколько там, 500 пикселей. Сколько у нас, кстати, в блокиры? У нас же, кстати, там аналогичная штука есть. Сколько мы здесь сделали? Кстати, надо, по, блин, по блокиры все закосить, да и все. Э, тогда 600 максимальная текст shadow, скопируем, блин, я что-то забыл вообще про этот блокира и тогда отсюда же возьмем фонд сайт 48, текст shadow, а a... нет, у нас 1, пиксель 1, 0 там, ну вроде вот как раз будет идентично блокира только не блокира Блок про разработку и IT. И строка поиска. Сейчас мы ее тоже немножко оформим. Так, search. ну Нам пока не интересен основной. А, нет, почему? Давайте на него flex сделаем. Да, ты не нужны мне апдейты. Так, display flex. Хм. Ну, определенно, align. А Зачем нам пока это не надо? Он нам сам все должен залайнить. И search input. Ой. Ой. А, язык. Так, search input. Ну, я не знаю, как бы его сделать. В принципе, падингов бы добавить. Паддинг, габ какой-нибудь 3 побольше. Не прокатывает, а? Ага, у нас input затирает. А с чего это он затирает? У нас фронт-пейдж должен намного позже компилиться и подключаться. Хм, ну ладно, мне это не нравится, но ладно. Уху. О, нормально. Так, search input. Мы, я, ну, не знаю, давайте оформим кнопкой его. Вообще не знаю, зачем эта кнопка нужна нам. Ну, ладно. Все, все напутал. Так, include button variant, я не знаю, color white, background theme color. Ой. Так, и что это получилось? Ну, нормально. Нормально, ну, не очень нормально. Во-первых, у input -а надо border-radius поменять. Ну, пусть будет border-radius, там какой, base, 0, 0, border-radius, base. Аналогично здесь, наверное, импортный придется писать так, border-radius э, 0, так, base base ноль. Так, у кнопки прокатило. Ну, там, потому что стили такие, а вот здесь не прокатило. Так, так, так, так, так. Important. Ладно. Тогда мы еще мы падинга добавим. Падин gap. Нет. Какой стандартный у него там паддинг? Я не знаю. Вот нам верх и низ в принципе не нужен. Можно даже 0 указать. Там flex растянет. Паддинг. А вот по бокам бы нам не помешало. Так вот пусть 4. Побольше сделаем. Так. И текст. Transform. Uppercase какой-нибудь. Font. Weight. Bold. И должно быть нормально. Ну нормально на самом деле. Вроде неплохо. Нормально. Не знаю, как лучше оформить это все. Блин, вот гардин, кстати, надо местами поменять. У нас получай, получилось на синей части синие название сайта. Так. Ой, как-то я по-дебильному все это сделал. Так. О, вот так вот несколько лучше. Кнопка лучше видна хотя бы. Нам бы еще, наверное, бокс какой-нибудь красивый добавить. Для этого. Для серча. Так, шадоу. Нет, не хочу инсет. Ноль. Ноль. Пояс размытие будет 50. А цвет? Ну, цвет... RGBA какой-нибудь. Black 0.2. Блин, даже не видно. Не, ну видно, ну но... Очень плохо видно. Может, это и к лучшему, что незаметная тень. Не, пусть поменьше будет. Тут уже что-то грязнит она. Нормально. В принципе, можно еще... Не знаю, может быть, ему бэкграунд прозрачным сделать немножко. Да какой width? white? А. Нет, толку мало. Даже видео плохо видно через него. Кстати, можно сделать ему placeholder. Правда, зачем это нужно, учитывая, что мы это все потом переделаем. Ну ладно. Поиск по материалам сайта. Ну, пусть хоть что-то будет. Ладно, с этим покончено. Так, это у нас был welcome. С welcome хорошо. Идем дальше. Дальше я хотел сделать блок небольшой с об автором, да, там какую-нибудь мелочь сделать. Так, ну давайте мы сделаем и переход на страницу об авторе, соответственно. Класс БМ блок автор чтобы нам тут придумать-то, ну, во-первых, div, класс, bam, блок, контейнер, дальше div, ой, div, класс, bam, блок, автор, inner, и здесь мы будем писать. Во-первых, я не знаю, на... я приготовил фоточку, нашел в интернете уже готовую кругленькую, прозрачную. Я не знаю, куда ее деть. Обычно я такие файлы ложу в сайт Default Files, ну, до того, как я начал медиа активно пользоваться. И, в принципе, то, что я сейчас делаю вот тут с видео, я тут пробую это. В принципе, это неплохо, потому что можно легко заменить. И я вот тоже думаю, что вот аватарку для главной можно в медиа загрузить. Все равно то, как я раньше делал, оно не переносится ни гитом, никак. Соответственно и медиа никак не перенесется С другой стороны его можно уже из админки править В любой момент, не заходя никуда То есть все-таки думаю лучше в медиа сделать да? Туда загрузим эту картинку И оттуда будем тащить Все равно у нас припроцесс уже готов Да, давайте И я хотел еще фон туда вот горы пустить Я тут вырезал, покрасил Ой, как плохо видно Но на сайте, я думаю, будет лучше для красоты хоть что-то Обычно туда любят горы всякие пихать На такие страницы И, ну, на такие блоки И... Ты -ты -ты. Еще на футере любят такие горы пихать, блин Надо было нам сюда хер. Красиво Ну, они тут не в тему будут, а тут ладно Давайте тогда загрузим все это И оттуда возьмем По принципу Раз мы уж видео так сделали с этим Ну, с превьюшкой для этого видео самого Тогда и тут сделано Ну, начнем с Circle. Главная автор. Ну, не знаю, не совсем. Главная аватарка автора. Ну, а вот так вот назовем. Это у нас 38. И сразу же мы ее в структуре добавляем. Давайте чуть пониже их. Автор. Медия. 38. Автор. Аватар. Ну, назовем так. Также в... Ну, просто скопипащу. пащу Автор. Аватар. Это картинка. Так что так, так. И все. фронт Page. Она, в принципе, нормальных размеров. Но мы ее, наверное, все равно как-то прогоним через стили, наверное... Не... Наверное, прогоним. Так. Image, чтобы они пережимались. Мало ли, что там перезагрузится потом. Так. Image src. Так. Ну. Image style. Я не знаю, там квадратных, по-моему, нету. Так. Thumb. Nail. Alt. Ну, подпишем Gavin. Белсон и добавим класс, блок. автор, ну, аватар так и назовем, как и файл, так, есть, нормально, 100 на 100, сейчас посмотрим, что этот стиль делает, мне кажется, он только по ширине 100 делает, а по высоте он растягивает, и нам это не совсем удобно будет, а нет, 100 на 100 хм, Неплохо а, Средний Это что у нас? Медиум Ну-ка, а если медиум? Медиум Заодно и пережмет нам картинку для поисков Ну, для Google PageSpeed и прочее А в принципе неплохо Пусть пока такое, если что уменьшим так, аватарка у нас готова. Давайте сразу же я и горы загружу для фона. Так, image. Да что ж такое? Главное. Авт... Фон для автора. Ну, пусть так называется. Так, сохранить. И это у нас 39-е. 39 автор БГ так угу. а кстати вот насчет bg мы можем взять стиль от как ему от локера так image src автор bg и какой у нас там стиль конфигурации, стиль изображений? У блокиры есть блок uh -huh. Image style block here. Отлично. А ну надо класс какой-нибудь. Alt alt. Ну alt не буду задавать, просто пустой класс. Так. Bm Автор bg. Вот так вот сделаем. Угу. Отлично. Отлично. И можно... А, ну, надо еще, наверное, что-то добавить. Так, это у нас аватар, получается. Э, давайте добавим какой в текст. Типа, привет, я такой-то. div class bm-block Хэллоу назовем. Привет Ух ты, что это такое? Привет Да ты Блин, PHP Шорм, что за нафиг вообще привет? Мне страшно Я Да как это так это вообще? Почему, но пробел у меня какая-то херня Кстати, в, в, в Vue.js такая же лажа происходит Так, я знаю, как это фиксить Так О, вот эта дрянь какая, а. Зачем он так делает? Не понимаю, где-то вырубить вообще Так, привет Ну, давайте напишем, меня зовут Div. Класс. Bam. Лог. Name. Gavin. Он Belson или Belson? По-русски-то. Ну, пусть... Э. Ну-ка. Gavin. Посмотрим, как люди пишут. Gavin, он Belson. Окей. Okay. Gavin Belson. Угу. Uh -huh. так и надо какой-нибудь о себе div класс Ав так автор short about хотя в принципе можно просто about и тут какой-нибудь опять lorim ну тут уже может 50 да например угу. Ну и ссылку давайте сделаем на страницу автора а. А, ну вот Я не знаю, как она у нас будет реально сделана. Все-таки мы ее страницей оставим или контроллером. Хм. Без понятия абсолютно. Ну я Не знаю, давайте оставим ее страницей тогда, чтобы не мутить контроллеры. Мы ее просто перекроем. Темплейт там, кстати, как там темплейт будет? Page, так. Блок, page, page, page. Page node 1. Ну, мы, в принципе, можем нормальный семантический алиас ему добавить. Ну, не алиас, а как он, suggestion. Page about и нормально. Ну, либо так и сайт page node 1. Ну, не совсем понятно, будет потом в кодовой базе, что это такое за, за один. Во-первых, мне не нравится, как называется об авторе. Давайте сделаем на about. Ну и раз мы тогда оставим страницу, тогда мы ссылаемся на страницу. Uh, URL. Так, canonical. Так, entity. А uh, где нода? Ладно. Entity. Node. Canonical. Нод, uh, по-моему, мы передаем, да, и единицу. Вроде бы так. Давненько я URL не юзал в Твиге Так, класс. Бм блок ав Так, автор. Да что же на H мажу? Автор. Мор. Um, ну, так назовем. Больше об авторе. Ну, так, не знаю, как лучше написать. Так, главное, что тут всякого мусора навалом. Бла-бла-бла, больше об авторе. Да, все нормально, ссылка сгенируется на about. Отлично. Так, и все получается, мы теперь это оформляем. Давайте оформлять. С чего начнем? Начнем мы, наверное, с того, что угу. автору, во-первых, сделаем position. Релated, в принципе, нам тут можно копипастить. Так, ладно, возьмем вот это, например, это будет автор. Нам это не нужно. Паддинг топ не нужен. Welcome видео. Это у нас автор BG, да, автор BG. Это ж, это как, ну вот что вот это вот, как вот это вот фиксить, я не знаю. меня прям пипец раздражает и Особенно в JS это бесит, когда ты пишешь ему array function и он какую-то дичь просто подставляет Всегда вообще. Конь там state в UX, да? О боже, блин, это не, просто невозможно написать. Это приходится писать, блин, вот так вот с копипастом пробелов, чтобы он не начал там какую-то дичь вставлять. Не представляю, как это фиксится. Это херня вообще. Я уже все там перерыл. Надо, видимо, ишвим создать. И спросить там. Так, автор... After... И только нам не... Ну, object position у нас как он? x, y. Надеюсь, да. Потому что наши чтобы горы были... Да. Так. Нам определенно... Так, inner, Аналогично. Возьмем. И падинки, кстати, неплохо бы оставить. Автор. Иннер. Давайте посмотрим. Отлично. Хм. Так, а есть... Ну-ка, ну Нет, все-таки этот получше смотрится. Учитывая, что мы еще и шрифты увеличим. Нормально. Итак. Я не ожидал, что горы будут такие здоровые выйдут. Надо, может, резануть их вот так вот как-нибудь. А, тогда это срежет. Можно, в принципе, паддингов накинуть еще. В принципе, смотрится это неплохо. А если ему сделать 30 об авторе? А, ну вот и пусть будет. Хотя сверху дофига что-то. Лучше, наверное, габ. Тогда будет несимметрично. Ну, давайте посмотрим. Если тут 30, а тут, например, сделать 20. Если 10. Так, ну, не знаю, в принципе, нормально. Давайте пока так оставим и поехали. Так-то автор аватар мы. Так, как-нибудь сейчас оформим. Ай. Uh, display table какой-нибудь, margin 0 авто, чтобы по центру было border radius, принудительно зададим. Не знаю, пусть 100 пикселей будет. И что это у нас выйдет? Она слышала нормально. Так, дальше нам надо, ну, снизу маржин надо сделать, день гап 4. Тут оставим авто, хотя не надо тут писать. Так. И, наверное, сотка мало. Ну, ладно. Бордер. Давайте борды большой сделаем, без пикселей. Solid. Какой-нибудь RGBA. Gray. 300, а, ну, можно просто игры, ой, так, можно, так, а. так, можно просто тебе 300 оставить, да, и посмотрим, что будет, наверное, много будет, слишком, так, да, во-первых, сотки мало, 50% он сделает у нас овал, так, а если ему 100% сделать, о, так, это что за белая рамка, Ее вроде нет на фотке. Так, и что это белая рамка тогда у бордера появилась? Ха. Странная ерунда получается. Ну-ка, во-первых, я хочу еще и больше сделать. Значит, 30 и менее... А, менее такую заметную. А, все мажу сегодня. Что ж такое-то. Так. Много... Но цвет хороший. Нет, все-таки, походу, фу, аватарка слишком большая. Там нейл. О, так вот поинтереснее. И тогда на цвет по поярче. Что-то как-то он слился уже. Так, и что это за белая рамка вокруг бордера? Нет, ну, я лично э, в оригинале вроде не вижу. Белой рамки никакой нету. Хотя что-то там есть такое легкое. Ну, на таком размере ее вообще да не должно быть. Хм, тут ее не видать. Так, а если сделаем какой-нибудь, не знаю, вот сюда вот background red. Так, ему не нравится. А, ну... Тут картинка, потому что а, не то сделал. Почему сейчас Firefox на Delete удаляет класс, а не сам элемент дома? Так, на первых, это удаляем. Ой, опять не то удалил. Да что ж такое. Автор БГ удаляем, естественно. Чтобы он нам не мешался пока что. И сюда, наверное, какой-нибудь бэкграунд. Color red да это причем прозрачно так что за нафиг вообще ну ка а если борда радиус radius... нет нет него проблемы серьезно что за ⁇ -мо ⁇ в первый раз такое вижу почему борда начинается намного по а -а -а -а -а. Может, это прозрачная часть картинки? Вот это я не подумал. Так. А, сейчас каким-нибудь гимпом. Да, вон тут отступ есть. Ну. Ну, давайте я поправлю быстренько, что уж. Долго что ли? Так, так. Нам бы, чтобы круг ровный был. Как там? Ой-ой-ой-ой-ой. Альтом? -ой -ой -ой -ой -ой. Нет. Control, Нет. Ладно. Хотя нет, вот... Нет. О, shift ровный круг делает. Так. Ну. В принципе, нормально. Так. Экспортировать. Gavin Circle. Экспорт. Ну, нормально. Сейчас заменим тогда. Вот как раз удобно будет. И посмотрим, как медиа отработает медиа. Главная аватарка автора. Удалить. Так. О! Отлично! Все, теперь у Гэвина нормальная аватарка. И поехали дальше. Автор, hello. Такс. текст align center. Какой-нибудь сероватый цвет сделаем. Color gray. Нет, color gray. Ааа. блин, PHP что? Что за нафиг тут? Все как-то наоборот стало работать. Еще и логотип поменялся, когда загрузится теперь. Хотя 2018 давно уже вышел и обновился. Странно как-то. Эм, не знаю, давайте 600. Пос... А, без кавычек, конечно же. Э, ну, фонд сделаем жирный. И вообще, посмотрим, что произошло. Отлично. Пока оставим, а сделаем name, вот для name мы сделаем, наверное, также текст align center, color сделаем жестко черным, чтобы он очень сильно выделялся, потом, ну, жирным обязательно, что еще можно сделать, ну, размеров, не знаю, 48 сделаем, попробуем также и посмотрим, что из этого выйдет. А что, неплохо. Привет, меня зовут Кевин Белсон. Наверное, маржина сейчас снизу добавим ему. Margin bottom, gap. Ну вот, пусть требует. Отлично. Далее текст. Мы ему, наверное, ограничим ширину. Так, max with ну, 600-то маловато, наверное, будет. Хотя хер не узнает. Посмотрим, что будет 600. И цвет тоже сероватый. Сделаем грей. Там какой 600? И, ну, пусть 600 и будет тоже. Везде 600. А, ну, так. Тогда нам надо сделать margin 0 авто. Во-первых. И во-вторых, наверное, текст align center. О! Это уже получше. 600, наверное, маловато. Давайте max width 800. Пусть порастянуть я будет. Во! Это мне уже больше нравится. Опять же margin button сделаем, как и там. А, у нас есть уже margin. Так. И ссылочку. Так, ну, мне теперь точно не нравится, что это не асимметрично. Давайте тогда двадцатки везде сделаем. Так, в принципе, пока мне нравится, как это смотрится. По крайней мере, вот этот блок мне нравится. С поиском мы потом решим еще view делать. Ну, view подключим, будет интереснее, наверное. Так, и... Привет, меня зовут Кевин Белсон. Больше об авторе. Ну, и сделаем ссылку по центру. Текст Align Center. Uh, ну, Color тоже сероватый сделаем. Так, текст Align Center у него не прокатит, потому что... А, ну, может Display... Нет. Ну, да, можно через Display Block или через Table. Давайте Display Block. Majin 0 Auto. Нет, ему это тоже не помогло. Inline блок. Точно. Нет, ему это тоже не. Ну тогда table точно прокатит. Дальше. Наверное, какой-то hover, нам, что ли сделать? Я не знаю. Um. Uh -huh -huh. Color. Ну, ну-ка, theme color пусть меняется. Хм, нормально, вроде бы. А, давайте стрелочку какую-нибудь найдем. материал design иконс. Что-то долго грузится, иконки. Не, не умер ли сайт? Нет, не умер. Окей. А, uh, write, mm -hmm -hmm. Uh, просто, а, во, arrow, write, ну, давайте попробуем. Uh, include mdi icon, arrow, write, after, и ноль. Хотя нет, Вот тут пусть будет. И цвет мне нравится больше. Наверное, тут лучше будет secondary. О, больше об авторе. Хотя можно вообще, в принципе, красный сделать. А при наведении оставить синюю. Так, ну-ка. О, а так получше даже смотрится. Ну все, так и нам нужно сделать еще один блок. Это будет блок э, с последними записями в блог. Как ни странно, да. То есть у нас что там? Э, три? Можно по четыре в ряд сделать. Э, сколько? Ну я не знаю. Можно два ряда, То есть 8 да, последних материалов сделать и вывести их здесь. Так, ну давайте попробуем это сделать. Хотя счет вам пробовать. DIV. Также все класс. BMBLOCK. Um, LATEST. Или просто назовем Articles. Чтобы меньше писать. Так, дальше. фон, наверное, никакой не будем делать. Тогда контейнер. DIV. Класс. блок контейнер, чтобы соблюдать структуру других div класс bm-block articles inner зачем не знаю пока так, не будем h2 так, класс bm-block articles title последние Запись в блоках то не звучит последние материалы что называть материалы публикации публикации вот публикации интересно звучит последние публикации вот так вот здесь у нас будут публикации они а же мы сделаем ссылку да, наверное на все читать все так угу. последние публикации ну нам потребуется views который мы будем собирать это все для главной так главность нет не то контент нет, у нас вообще а, вот, записи в блог так, создаем пусть будет вставить по-русски немножко кривато звучит Послед... последние публикации на главной так назовем. Запись в блок. Время создания. И ограничим тогда. Так указанное. 8. Или 12. 8. Пусть будет 8. если еще 12 сделаем. Так. Latest articles. Или фронт page называть. Front page articles. Вот так вот назовем. Сохраняем. И выводим. Так, Drupal view. Blog articles. Вроде views назывался. Это так. Смотрим. Там Та ничего не пашет. Так. Drupal view у нас требует name и display ID. Окей. Okay. Name, видимо, я написал неправильно. Блог articles. Нет, я написал правильно. Тогда я. Неправильно написал View ID. Так, написал правильно. Так. Что происходит тогда? Проверим первым делом. Предпросмотр ничего не выдает. Это почему это? Ай-яй-яй-яй. Понятно. Понятно. Так. Переопределяем. Удаляем. Все. Так, вот наши материалы. Так, ну и давайте делать. Тогда получается нам потребуется, наверное, uh, ага, articles. Мы сделаем, наверное, тоже паддинги большие. Padding gap 20. Там и по нулям, по бокам. Так, ну, ой, дофига что-то, 10, вот 10 нормально. Дальше заголовок оформим. Да, что-то чую я такими темпами, мы сегодня все три страницы не успеем сделать. Ну ладно, на чем-то остановимся, посередине. На следующий раз добьем тогда все страницы, а уже потом будем как раз вот такие через видео будем view заниматься если все успеем. Так, article title э, скопипастить проще, да? Последние публикации. Ну, нормально, кстати, все в тему там выглядит. Последние публикации. Отступ тут, наверное, побольше нужен уже. где 6. Отлично. Теперь нам нужно сделать все эти Записи в блок. В, в ряд нормально. Так. У нас есть определенно. Темплейт. Ой, темплейты в стили стиле. Articles. Копипастим. Как раз 4 в ряд. И только ID немножко другой. БАМ. Так. Белые полосы появились, потому что у нас тут нету внутренних э, отступов, как это есть у main элемента. То есть у нас тут есть, а здесь у нас еще внутри вот этой вот обертки есть еще один отступ. Поэтому нам либо его надо воспроизвести, либо сделать... Увеличение картинки, что скажется и здесь. Либо... Uh -huh -huh. Так, 24, да, если что. Либо как вариант выводить не 4, а 5 в ряд. Ну-ка, а если 5 в ряд? Ну, 5 в ряд мы... Uh -huh. Тогда проще, тогда 2 из 10. Посмотрим, что будет. В принципе, кстати, неплохо смотрится-то. Ну-ка, и костылить не придется. А что, очень даже неплохо. Пусть так будет. Последние публикации и надо добавить тогда кнопку. Типа блог. Ахреев. Url. Ой. Ой. Так, опять все, мажусь. Микрофон перевесил немножко и как-то что-то непривычно немного рукам. Свободнее стали. И я теперь путаюсь. Так. Перейти в блог, назовем кнопку. Класс. БМ-блог. Articles. Articles. More. Так. More. Угу. И там вроде view, не обманывай меня, PHP Storm, view, blog, articles и как у нас там страница, page называется. Вроде так road называется у вьюсовых страниц. Так, да, все верно написал. Это нам, чтобы автоматически, если поменяется по каким-то причинам, да, здесь вот этот путь, он здесь тоже поменяется. То есть у нас тут все нормально будет. Так, Uh -huh. Title. Ну, тут отступ, в принципе, можно и от кнопки сделать. Давайте от нее оттолкнемся, чтобы от материалов подальше было. Так, так ну давайте тоже и display table сделаем. Margin Tag 6 авто 0. Так, сделаем не какой-то цвет, include button вариант uh, цвет white, Team color, secondary, ой, вот так вот. Перейти в блог, наверное, тоже давайте тогда добавим стрелочку, Больше об авторе. Ну, нормально. Вот среди этого всего с поиском как-то немножко выделяется. Хотя, может, это и куша, что он выделяется. Это все-таки поиск. Не знаю, нормально вроде бы. Так, и все. Последним перейти в блок. Мы переходим и читаем блог. Кстати, вот тут надо еще сделать блог. Ой, блог-блог. Вот как раз с об авторе, да, там ссылка перейти дальше. Ой, прочитать о нем что-нибудь типа такого. Я для этого как раз место и делал. Ну, если что, потом сделаем. Угу. Перейти в блог. Угу. Ну, вроде с главный порядок. Меня, в принципе, устраивает, как это все выглядит. Что тут еще напихать, я вообще понятия не имею. Я думаю, наверное, стоит сейчас делать страницу, связаться, ну, контакты, связаться с автором. И... На этом закончить, а в следующий раз сделать страницу об авторе, блок, блок вот этот сделать об авторе, и тоже закруглиться, а потом сделать на view. Хрен, кстати, ну, часто точно, наверное, будет тогда в следующий Ну, посмотрим. Эм, давайте тогда сделаем страницу контактов сначала, потому что она должна быть намного проще. Тут ничего выдумывать не будем. Кстати, а, ну нормально. Связаться с автором. Что там за темплейт у нас будет? PageContact. Это просто стандартная страница для какой-то формы, да, контактной. Я не помню. Вроде бы она в ядре забита. Modules. Но нам, в принципе, это пофиг, нас устраивает. Нам как раз нужна какая-то страница, и переопределим. Это со SnippetManager я... Немножко там есть косячок, но он легко фиксится. Так, контакт, Ну, пусть он там, раут этот работает, он нам не мешает, а мы его перетрем. Так, ну, создаем тогда uh, page.contact. Сделаем аналогично фронту, чтобы блокир вырубался. И здесь будет page у нас contact. HTML.twig. Нормально. Ой. Ага. Так, это что за app такой? Не понял. А, все верно, да. У нас же фронтпейдж это внутри этого находится. Так, и тогда мы получается set bm_block контакт page ну так вот и не ну или просто контакт назовем div класс слишком как-то общий контакт получается ну сейчас посмотрим bmblog переименовать это всегда можно нет контакт page все-таки тут назову потому что front page это понятно а контакт page контакт просто ну слишком какой-то общий уж класс страница контактов. Вот тут, тут как раз пригодится мой модуль Contact Tools. Мы форму выведем с Аяксом и пусть она там выводится. А, собрасываем кэш и смотрим. Нам потребуется опять же... Так, это все закрою пока. А, создадим, во-первых, Pages ContactPages CSS здесь. Дальше мы в структуру переходим и нам здесь в контакт пейдже тоже потребуется картинка и видео хочу сделать мы сделаем аналогично в пейдж контакт контакт так ну пусть пока переменные эти генерятся а, вот все страницы контактов нормально и и, и, и все. Так, тогда давайте сразу готовить картинки и видео. О, первым делом, вот эту картинку, хочу. 2,5 мегабайта, это как-то жирно, но я ее пока вставлю, а потом я ее посмотрю, как она... А, нет, для контактов, это для, uh, of, для About. Uh, я вставлю для контактов, вот нормально, 98 килобайт, видео, видео 12 мегабайт. А, нет, 4,6. Я ее вставлю. А, ну нормально, на ее размер вообще по барбану. А вот эту картинку надо будет подрезать потом. Посмотрим, когда ее вставим, как она влезет и с каких сторон ее подрезать. А, ну, мы первым делом тогда добавляем медиа для них. Ну-ну-ну-ну-ну. А, Я уже опять забыл. Первым делом мы картинку или видео грузили. Вроде картинку. Ну, это опять не важно. Контактные, Контакты. Видео так назовем. Ну, потому что постер для видео. Так. И непосредственно само видео. Где же оно? Все. Так, у нас есть теперь для контактов картинка видео. Нам их надо получить. Э, вот это нам не надо. Так, картинка 40, видео 41. 40, 41. Кон так, контакт, контакт, ури, Что-то я зря начал так все писать. Просто тут с меню. Контакт, имейдж ури. Конт-видео ури. Все. Можно из фронт пейджа прям копипаснуть с видосом и подменить. Пусть где -нибудь. тут пока будет. Только здесь контакт. И здесь контакт. Так, да, не welcome видео, контакт видео. Пока рылся по всяким блогам, смотрел, кто как что делать. Прикольно нашел идею. Пополам делят эту страницу. С одной стороны формы нет, а с другой какая-то картинка со фоткой автора. Ну, мы видео запустим. Мы на, об авторе сделаем там фотку. Это что за... А, это видео, да? А почему она, кстати, не играет в таком случае? Так, неправильный путь до нее получился. А, я, наверное, не поменял переменную. Нет, поменял. Так. Ага, контакт видео ури у нас пустой. Так. 41. Есть видео. Туплю. Эм, 41 Видео Контакт видео Урин Так, я не понимаю ДД Контекст Ага Я вообще своих переменных не вижу Кэш Кэш Ага, uh -huh, все нормально. Ага, так, это убираю. И там, получается, как делают uh, у нас, получается, div-класс. Uh, ну, нам придется тогда вот это все на всю ширину растянуть. С другой стороны, по барабану, вообще нормально. Наверное, будет. Посмотрим, какая разница нам. По-разному будем делать. что типа и так, и так. Можно тогда, нам пофиг. Uh, назовем ее inner у нас контейнера тогда не будет div класс bem uh, left назовем так тут будет текст форма всякая фигня а справа будет видео div класс right это все таки не основные страницы они такие уже точечные поэтому мы их оформим как нибудь иначе так, и давайте мы это будем оформлять. контакт page, где у нас? Не надо, не надо. Contact page. Во-первых, uh делаем -huh. uh, inner, сделаем. Дисплей flex. Uh, left, получается, у нас будет with 50%. И справа with 50%. Отлично. Видео растягивает, ничего страшного. Опять же, нам надо сделать вверх. Да? Так, это у нас что? Я так туплю, мы там маржином или как сдвигали в фронт-пейдж? Угу, маржином, давайте также сдвинем. Так, тогда нам для иннера надо сделать паддинг топ 42 пикселя. Угу. Так, у нас э, менюшку тогда не видно будет, если мы тут светлым оставим. Сделать темным что ли тогда страницу. Посмотрим сейчас, надо с видео, наверное, прибраться в первый момент, потому что оно как-то сильно все ломает нам. Во-первых, write-у мы зададим тоже position-relative, и видео мы сейчас оформим position, а, так у нас уже все написано в фронт-пейже, нам ничего не надо выдумывать. Угу. И все это будет дело растягиваться по мере растягивания вот этого содержимого. Так, окей. Эм. Только я одного не понял. А, мы же паддинг-то сделали здесь. Нам надо в каждом отдельно лучше сделать. О, вот так вот. Да, нам вообще, походу, придется левую часть сделать темной. Ground Color какой-нибудь 333. Ну-ка. <coughs> да, походу приходит, придется темно сделать. А, ну, потому что иначе у нас менюшку будет не видно вообще. Ну, ладно. Да, не знаю. Давайте. Где я это видел, там этот фон вообще в пущен э, градиентом под углом. Давайте попробуем также сделать. Include, э, Gradient, Directional. Так, ну, надо какие-то цвета придумать. Ну, пусть 33 для начала будет, а потом, ну, тоже 33. Просто посветлее. Надо сделать будет. Так, где? Нет, слишком светло. Ну, давайте пока так оставлю. Посмотрим. Так, и давайте, не знаю, 135. Попробуем угол, чтобы под наклоном шло. И вроде бы норм, не знаю. Странно, это будет темная такая фигня смотреться внутри нашего сайта, потому что он весь светлый. Не знаю, посмотрим. Сейчас контентом напихаем туда и посмотрим, что в итоге выйдет. Реколор сразу в white зададим. Ага. И посмотрим. Давайте. Там был прикольный заголовок написан. Я думаю, нам тоже можно так же сделать. Давайте Uh, Во-первых, его аж один сделал, потому что блога опять же нету. Класс. Пэм. Контакты. Вот так вот. Угу. Uh -huh. а нам у лефта надо сделать определенно какие-то отступы. Давайте мы их сделаем. Контакт пейдж. Это паддинг. Ой. Габ. У нас стоп уже есть. Давайте мы его уберем тогда. Пусть сверху снизу будет 20. По бокам, ну, пусть будет 10, наверное. Посмотрим. Да, пусть вот так вот хотя бы будет. Ага. Видео бы надо было темнее, да? Ну, его можно перекрыть каким-нибудь сверху оверлеем. Так, где у нас? Тут есть такая херня. Так, под видео. А, нет, нам не контакт-видео надо, а райт. И точно не цветастая должно быть. Хотя неплохо смотрится, опять же. Пока оставлю. <laughs> Пусть. Вообще не знаю, говорю, как эти страницы оформлять. Поэтому я... Поползал повсюду, поискал вдохновение. Некоторые моменты понравились. Вот сейчас мы и делаем их так. Угу, угу. Там прикольно пустили H1 по фону, якобы. Давайте мы также сделаем. Раз он темный, так. БМ, БМ, БМ. Либо на этой странице... Мне все-таки не хочется делать темным. Определенно. Либо на определенной странице навешивать класс типа ну page а у нас же есть app можно на app в принципе навешать угу И если да то есть у нас есть доступ к page контакт мы можем здесь добавить дополнительно app контакт или header контакт да там Дополнительный класс можно сделать, переменную передавать. И получается, что... Мы можем тогда переделать цвет этой менюшки на темный. Неплохо. Можно так, наверное, сделать. Да, давайте-ка, наверное, так попробуем. Так бм блок у нас есть. Header. Угу. Нам, наверное, придется переделать немножко вот этот шаблон, чтобы сделать то, что я хочу сделать. Так, давайте тогда set header attributes. Create attribute. Получается, нам нужно вводить теперь здесь. Так. Ой, ой. Uh -huh. Ну, roll-баннер оставим. Хотя не нужен он здесь теперь. Нам получается лучше do-header attributes. Um. Так, как там у этого... Так как нет. А вот set-attribut, ну да, правильно думал. set-attribut. Roll banner. Дальше у нас есть bm-блок. А, ну, нормально. Так, мы его добавим брендинг конфиг Это что? Это у нас вообще в другое место идет. Это в другое. Давайте, растут тут классы, тогда сделаем тут. Set classes. или как лучше да ну пока так здесь будет определенный бэм и мы добавляем классы вот сюда так это класс классы так header остался как был не развалился нормально так Теперь нам нужно добавить переменную, наверное, в которую мы будем передавать дополнительные классы, которые будут мерчиться в классы. Ну, давайте. Uh, придется здесь, наверное, сделать if additional classes. А, ну да. Если is defined, and if, тогда мы, получается, делаем Do um, classes merge additional classes. В принципе, это, наверное, все в одну строку можно записать. Ну, сейчас проверим page contact with. Получается additional classes. Тоже массив и м, header. Придумал. Во-первых, не additional classes, а modifiers. Так. Тогда да, нам пригодится. Uh -huh. Так, если modifiers определены, тогда мы идем по циклу for... for... Ну, это что получается? Modifier. In modifiers. And for... Так мы проходим и получается мержим в классы БМ блок плюс modifier. Хм, ну давайте проверим, как это получится. Получается это надо модифайерс народ БМ Определенно, чтобы понятно было, что это такое. BEM-модифиers. <coughs> Немножко тут грызно, так что-то стал стресс, Ну, если что, потом приберусь. И получается, контакт page. А, не, ну просто так зачем? Uh, white меню. И все. Error. Так, error. Error. Насчет чего error? Uh -huh. Так, merge only works with array. А, понятно. Упс, не туда. Не туда. Во. Так, отлично. И это получается у нас header, э, header, header. не смержил. Почему он не смержил к нам? Mm. Ну, давайте set classes. А вот, теперь нормально. White menu. Ну, не white, надо назвать его тогда, а light. Ага. Uh угу. -huh. Uh -huh. Header light menu. И нам придется тогда в этом блоке с менюшкой подлавливать этот класс и менять. Ну, ладно, попробуем сейчас это сделать. Тогда нам нужно в contact page убрать... Ну, градиент мы оставим. Цвет будет также белый, только мы цвета вот эти немножко изменим на светлый. Тогда пусть серый градиент будет. Ну-ка. Так, грей. 100. И в плюс, пусть в белый прям уходит. Блин, даже не видно, что что-то там градиентное. Ну-ка, 200. Вот с 200 еще куда не шло. Uh, так. Да, так намного лучше будет со светлым. И получается, нам надо менюшку. Так, ищем наш BAM блок. Ой. Блок main. Нет, нет, вот. Ну, не знаю, давайте тогда так напишем. Header. Опс, Header light menu. Пусть здесь это все будет. Блок main. Да, я пащу проще. Так. Так. Не надо, не надо, не надо. Меняем только цвет. Ну, наверное, текст shadow поменяем. Текст цвет на text color и текст shadow тогда на Наверное, ну, пусть остается, какой есть. И тем color это принавиден. Ну, он вроде нормально виден. Так. Ну, угу. нет. Надо как минимум так попробуем белый. Хотя толку от этого будет мало. Проще, наверное, убрать. Да, наверное, проще убрать. Unset. Так, ну, вроде бы... Сработало? Ну ладно. Так. И теперь нам нужно задать тайтл. Давайте я начну, наверное, сейчас сделать. Доделаем в следующий раз. Тоже постараюсь это видео на 2 часа только сделать, чтобы успеть отмонтировать. Сегодня что-то поздновато начал. И в следующий раз будем добивать контакты и... Об авторе как раз там все это пригодится. Так, контактная страница. Где же тайтл? Его нету. Значит, задаем здесь. Я не знаю, наверное. Так, left у нас что это? Ну, давайте, во-первых, какой там, ну, фонд, size, давайте, опять же, 48 сделаем. Uh, font weight bold, текст transform сделаем upper кейс тексто лайн центр и opacity 0.1. О, oh. user select сделаем non, user select non. Да, и можно побольше, наверное. Ну-ка, а если в 80? М -м, нормально. А, вот такая фигня будет тут. Вместо h1 только нам ее бы, наверное, наверное надо как-то сдвинуть, да? Position absolute. И что он куда уедет? Никуда он не уедет. Придется with 100 добавить. Ух. Uh. Так, и left определенно нужен relative. Так. не как-то не по центру, да? Он. Ага, left ему добавим. Ну, так, left 0. Топ. Я не знаю. Минус не знаю, минус 30 пикселей. Посмотрим просто от балды. Ух. Наоборот надо тогда, да? А, тогда 42, там минимум этот. Ну, пусть 100 будет. Хм. Ну, ка если 80 какие-нибудь? Ой, 800. Мало. 60. О, нормально. Типа. Заходим на... Кон... Та, да, ой, так это об авторе. Там уже будет ссылка на контакты. что -то страница об авторе тормозит. Так, об авторе заходим. Ой, контакты. И вот тут будет контакт. Типа вот общаются на видео, вся фигня. Напишем, типа давайте пообщаемся. <coughs> давайте напишем это, кстати. Ну, где здесь это будет? Давайте пообщаемся. там, Тут будет у нас адрес e-mail, e телефон какой-нибудь и доступность. Форма, контакт, форм Ajax. Ну, пусть она будет так и кон контакт и будет. Которая здесь была, так. Видимо, ему не нравится, что контакт вызывает на странице контакт, что ли, или что или форм... А, она же называется не так, она же называется «Feedback», по-моему. Угу. Вот, уже интереснее. Здесь будет форма. Мы ее, естественно, подоформим, добавим полей. И у нас будет здесь форма связи. Тут будет у нас адрес электронной почты, телефон и еще что-то. А, ну вот здесь давайте пообщаемся. Адрес имена, телефон, доступность. Бла -бла -бла. И вот это мы оформим. Ну и вроде бы норм. Вот только я думаю, вот этот скролл надо бы убрать. Давайте мы, знаете, как сделаем. Это что у нас? Иннер, да? Давайте иннеру хитрее сделаем. Иннер, иннер, Max. Хейт. 100 вх. Ну-ка, что это он будет нам? Отлично. А то тогда overflow. Авто. О, нормально. Теперь, если это видео будет перелазить за ВХ, хотя оно все равно перелазит. И что поменялось в таком случае? Странно как-то оно работает. Здесь нормально? Хотя нет, здесь тоже как-то странно. Это, видимо, из админки. Ну-ка. Да, походу это из-за админки. И все, если почему... Ну, на слева часть, наверное, будут вылазить. Или маленький экран будет, да, вот ну, на таком смотреть будет. Это видео будет нормально. И здесь контакты наши будут... Ну, не наши, там, типа, якобы Гавина Белсона. И здесь мы всякое еще пооформляем. Оформим формочку вот эту красиво. И все, и у нас будет готова страница контактов. Потом мы сделаем примерно аналогичную страницу об авторе. И все, и будем делать тогда поиск. Так что, думаю, на сегодня норма. Мы сделали полностью главную. Мы начали делать контакты. Нормально. Так в темплете сделали подготовку для бм-блоков. Вот только мне не очень нравится эта грязь от фиговская сейчас. Хм. не знаю, как ее получше сделать. Ну ладно, это не критично все нормально и это все сейчас будет окей ай-яй-яй-яй мы забыли закомитить главную и начали делать контакты угу. ну-ка вот это жопа так, окей Тогда мы сделаем следующим образом. git add all, git commit m, work in progress. И я просто руками закрою тогда главную. Так, work in progress 54. И если я напишу implements 54, запятая еще что-то, он, наверное, не поймет. Поэтому лучше work in progress 54. Блин, ну ладно, work in progress 54. Нет, давайте тогда work in progress обратная связь и запятая implements. Если даже и не сработает, то хотя бы не сломает. И посмотрим, кстати, что из этого выйдет. Угу. git push. И во что это превратилось? 54-е закрылось. А в 9 упоминание. О. Нифига себе, может через... Во, вот это удобно. Ну, неплохо тогда, неплохо. И нам надо сделать тегит. Tag 8x1.13. Git push. А, там origin. Origin 8x1.13. Так, все, мы это все запушили. Он сейчас должен нам это задеплоить. Задеплоил. Ну, на, я сейчас после видео сейчас загружу туда картинки все эти. Естественно, он сейчас в 500ую ошибку будет падать, потому что там ничего нету. И все, думаю. Мы тогда в следующий раз продолжим, доделаем страницу контактов. Не знаю, как она будет выглядеть. Да пофиг, как она будет выглядеть на самом-то деле. Об авторе сделан тоже. И все. И потом поиск на Vue.js, которые часто просят меня что-нибудь написать, ну вот мы сделаем поиск на Vue.js через Search API. Это отдельное видео специально хочу сделать, ну или хотя бы начать с этого всего, потому что чтобы это все было в, как бы нормально в одном да ключе, то есть сделали Search API, настроили его, потом мы к нему view подключаем, потому что view я подключаю в последнее время немножко иначе модульно, в смысле, ну в, в том смысле что модульно прямо на уровне JS это все делаю, а не так, что один JS файл написал, и он работает. Да, немножко больше писать, но намного удобнее структуры и расширять намного легче. Плюс все эти компоненты и прочая фигня. Views, view view sky, как ее правильно назвать, работает. Корректно. И вообще шикарно все. Um, мы сделаем на нем View, потом мы будем делать, наверное, уже Adaptive. И после адаптива может быть какие-то, знаете, уже попозже видео мы сделаем может нибудь баги пофиксим, еще что-то. В принципе, все, будем закруглять уже этот сайт, как я каждый раз и говорю. Но тут на самом деле уже мы действительно выходим под конец. То есть нам осталось две страницы. Ну, там блок еще один, да, по мелочи сделать view поиск. И адаптив, ну адаптив это одно, может, ну максимум два видео. Полностью весь адаптив сделаем. И все. И думаю, наш блок будет готов. Так что все, на сегодня всем спасибо и пока.